здравствуйте дорогие гости Здравствуйте, дорогие партнеры, а те ребята, которые смотрят вебинар на YouTube канале. Всем привет! С вами Ольга Арзуманян. А тема сегодняшнего вебинара это наш фонд взаимопомощи World Money. А все плюсы разберем сегодня две площадки. Пройдемся, погуляем по кабинету. Те, которые ребята не, еще не знают, не изучили. А покажу все наши функции нашего кабинета, как и где а вы можете в каком разделе найти то, что вам нужно. Ну и начнем с того, что регистрация у нас а, довольно-таки простая, но а, нужно обязательно подтвердить регистрацию через свою почту, а, иначе регистрация не пройдет. Почта должна быть в обязательном порядке Google или Яндекс. Почту проверяйте, чтобы они были рабочие, а, так как у нас вывод а, «Регистрация». И э, перевод между партнерами э, подтверждается через почту. А почта э, Google или Яндекс должна быть на другие почты. У нас письма не приходят. Ну и э, вам советую э, после регистрации, э, вернее, перед регистрацией э, прочесть наше пользовательское соглашение оферту от начала до конца, чтобы у вас не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну и после регистрации и подтверждения регистрации через вашу почту у вас открывается вот такой кабинет. Пожалуйста, пропишите в обязательном порядке свой скайп, заполните платежные системы. Если у вас нет какой-то платежной системы, то пропишите нули, вот как у меня протекают, пропишите там куда будете выводить свои денежные средства и пополнять а с какого кошелька прописываем и нажимаем кнопочку сохранить как вы видите мы работаем с двумя платежными системами это perfect money и pair кошелек загрузите, пожалуйста, свой аватар, установите. Как только придет в кабинет код от вашей фотографии, выбираете файл со своего компьютера, нажимаете кнопочку «Загрузить». Сайт перегружается, ваш аватар устанавливается. В этом разделе у нас, если вам не понравился ваш пароль, вы всегда можете поменять. Ну и у нас четыре площадки. Основная площадка «Word Money». На этой площадке у нас имеются 5 столов. Шестой стол у нас идет выплатный. Другая площадочка, это у нас социальная площадка. Называется Анапэдэй. Эта площадка у нас здесь всего лишь... Четыре рабочих стола и пятый стол выплаты как видите цикл очень маленький заработки идут хорошие ну и площадка golden ring это самая крутая площадка эти три площадки word money pd и golden ring у нас есть закольцовка если вы будете работать активно на площадке pd то вы активно будете продвигаться на площадке word money если вы будете активно работать на площадке World money то вы будете активно продвигаться на площадке golden ring на вход на эту площадку составляет 20 тысяч покупка только первого стола ну и у нас есть другая площадочка это бехомы она антикризисная площадка это она стартовала у нас во время кризиса всего здесь один рабочий стол а второй стол у нас выплат я вам все покажу расскажу на слайдах покупка у нас столов идет в самом низу вот я показываю на этой площадочке бехомы листаете сайт вниз и покупаете первый стол или можно купить и второй на этой площадке покупка столов у нас на всех площадках Первый, первого стола в обязательном порядке. Остальное вы будете, можете покупать все по желанию. Покупка столов, покупка клонов на любой площадке только по желанию. Если вы хотите продвинуться и сами продвинуть свою команду, своих партнеров, вы можете всегда купить клона. На каждой площадке у нас здесь есть Обязательное, что хочу сказать, поисковичок, где вы можете всегда проверить, на каких площадочках, на каких, а у Любы нет. Ну давайте пос... проверим у меня, например где стоит какой партнер, где у кого партнера, вот я поставила просто у себя, у меня здесь не закрытый, он светится синим, этот стол, как вы видите, у меня еще одна нога есть, а это столы у меня... Открытые а, столы зеленым светятся, закрытые столы светятся красным. Все прозрачно, все видно. Вы каждого партнера можете а, просто, а, ну как сказать, забить а, логин своего партнера и посмотреть на любой площадке, что делается у ваших партнеров. Ну и начнем в разделе партнеры покажу вам это раздел раздел где вы отображаются все ваши партнеры э, или э, если вы зарегистрировались только то начинаете работать то только э, будут отображаться все ваши партнеры здесь Видно партнеров до пятой линии. Здесь все кнопочки активные. Нажимает на площадку World Money, и вы видите, сколько у вас людей в первой линии активировали эту площадку. Площадка Pd площадка Behome. Все видно на каждой, на каждой, в каждой линии. У кого какая площадка, где активирована. Вот. Поэтому... всегда можете просмотреть. Здесь же находится ваша партнерская ссылка. Ну и в разделе промо материалы у нас есть баннеры с, вашими, с вашей реферальной ссылкой. Те ребята, которые пользуются тизерными рекламными площадками, можете скачать, установить и пользоваться этими баннерами. А также у нас есть слайды. Одни и вторые слайды, которые вы можете точно так закачать и пользоваться. Кнопочка выход. А ну и теперь в разделе финансы. Это даже самый основной а, раздел. А, здесь отображается, сколько а, у вас на сегодняшний день а, на балансе денег. Здесь у вас а, сколько вы пополняли. А, и, также здесь вы можете просмотреть с правой стороны все ваши транзакции, когда, какого числа и на какую сумму вы пополняли. а Также здесь отображается, сколько вы заработали и сколько здесь вывели. Вывод у нас осуществляется ежедневно, хотя по регламенту у нас установлено 72 часа, но наша администрация регламент не соблюдает, а выводит нам денежные средства постоянно, каждый день, бывает несколько раз за день. Ну и чтобы пополнить свой кабинет, и купить какую-то площадку, ребята, новым партнерам показываю. Выставляете, с какой платежной системы вы будете пополнять. Если с перфекта вписываете сумму в рублях, какую вы на сумму будете активировать, на какую площадку, и нажимаете кнопочку «Пополнить». У вас списывается с перфекта в долларах, а в кабинет приходят в рублях. Минимальное пополнение баланса 50 рублей. Ребята, не 49, а 50 рублей. Дальше здесь также вывод денежных средств. Денежные средства точно так выводятся. Выбираете платежную систему, на какую вы будете выводить. Выводите, ставите на вывод любую сумму, которая у вас есть на балансе для вывода. Минимальная Вывод 500 рублей. Не 449, а 500 рублей. Ну и вывод, я вам уже сказала, 72 часа по регламенту. Нажимаете кнопочку «Вывести», <coughs> «Вывод», «Регистрация», «Подтверждение регистрации» и «Перевод между партнерами» только подтверждение через вашу почту. Поэтому почта должна быть в рабочем состоянии. Также здесь отображается с правой стороны все транзакции, которые вы ставили на вывод. Все это отображается. Ну и здесь дальше есть у нас перевод между партнерами. Перевод, минимальный перевод 1 рубль. Поэтому... Вставляете, например, логин, какому вы своему партнеру переводите, нажимаете «Проверить» и только тогда нажимаете кнопочку «Перевести». И в обязательном порядке транзакция не пройдет, если вы не зайдете на свою почту и не подтвердите перевод. Также здесь, с правой стороны, отображаются ваши переводы между партнерами. У меня тут уже... Второй, вторая, ну мы просто, я редко когда ставлю на вывод, обычно ставлю только тогда, когда ну, нужен для рекламы чек или же нужны срочно деньги. А так я вывожу через своих партнеров, как вы уже увидели. Это очень выгодно. Нет, не кормишь ты платежную систему, которая берет сейчас очень много за транзакции. Ну и начнем, ребята, с того, с того, что познакомились, мы прошлись по кабинету. И давайте разберем, разберем нашу основную площадку. Это World Money. Эта площадочка у нас очень. Шикарная, я вообще очень люблю наш фонд взаимопомощи World Money, люблю все площадки, они все очень хорошие, все денежные и приносят очень хороший доход. Если, конечно, ты не будешь лениться, а, а, а будешь работать, поэтому всегда будешь при деньгах. Ну и начнем. Сейчас я секундочку, ребята, я вам, чтобы было э, ярко и э, было видно. Ну, как вы э, видите, я показывала вам, что у нас э, в самом конце площадки э, сайт листаете, и у нас покупка столов там есть. Первый стол у нас стоит 1000 рублей на этой площадке. Второй стол стоит 2000. Третий тысяч, Пятый стоит, четвертый, вернее... Э, стоит 5 тысяч пятый десять и шестой тридцать тысяч ну и м, покупка у нас первого э, стола у нас идет в обязательном порядке остальные столы вы можете покупать по желанию ну я сейчас вам покажу как быстро выйти на например, на выплату 86 тысяч. Чтобы сократить количество своих партнеров, например, вы покупаете первый стол и второй стол. Это всего лишь 3 тысячи. Это не такая сумма критическая для вашего семейного бюджета, чтобы потратить и сделать себе хороший бизнес. Приходит к вам первый партнер, он становится к вам на, на это место. Наш бизнес полностью управляемый, и выставлять нужно брони. Как только вы купили первый стол и второй стол, выставили брони с одной стороны, то ли слева, то ли справа, на любое место, обычно выставляете, я выставляю слева направо, и своих партнеров точно так обучаю. А приходит к вам первый партнер и становится он вас на первый и сюда на первый. Ну и вот смотрите, ребята, приходит к вам второй партнер. Как только он нажимает покупку первого стола, у вас закрывается первый стол. У нас закрытие столов идет с двух партнеров. И вы сами под себя становитесь сюда, на второй стол. И он покупает у вас второй стол. У вас закрывается накопительный э, э, э, э, стол. Это второй стол накопительный. Здесь у вас уже собралось, посмотрите, 2, 2 и 2. Это 6 тысяч на покупку третьего стола. И у вас идет... Покупка, автопокупка третьего стола. Вот смотрите, как вы быстро сократили количество своих партнеров, чтобы у вас открылся уже третий стол. Ну и приходит к вам третий партнер, он становится к вам сюда, 1000 рублей идет вам на баланс для вывода. У нас есть накопительный баланс и есть баланс для вывода. Что такое накопительный баланс? Накопительный баланс это деньги собираются на покупку следующего стола или же на переход на баланс для вывода. Ну и теперь смотрите, ваш первый партнер точно такое же проделал, и у него закрылся. Прошу прощения Закрылся второй стол И он приходит к вам Становится на это место И приносит вам 3000 на баланс для вывода Вы точно так У вас закрывается Этот ваш клон Вы И вы сами Себя становитесь сюда На это место И Приносите себе 6 тысяч на баланс для вывода. И смотрите, ребята, второй партнер то же самое проделал. Дубликация везде, во всем сетевом маркетинге. Если дубликацию делать своего спонсора, то вы обязательно выйдете на очень хорошие, большие деньги. Ну и пожалуйста, у вас 6 тысяч на баланс. Смотрите, у вас уже встал сюда первый партнер, у вас пошел реинвест на первый и на второй стол. А 3 тысячи получили на баланс для вывода. Этот стол Стоит 6 тысяч и все с этого выплаты по 6 тысяч, ребята, никуда не идут. Они только идут к вам на баланс. Для переиз накопительного переходят к вам на баланс. Как вы видите, нет у нас никаких отчислений, не отчисляются ни вышестоящему спонсору, ни в администрации, никому. Вы всегда только наверху и ваши партнеры только под вами. Им как только у вас приходит сюда второй партнер, он тоже самое проделал, и тысяча рублей идет у вас на вывод, на, для вывода, а пять тысяч идет автопокупка четвертого стола но я вам говорю что вот сделайте вот так ребята вы просто сократите количество людей когда вы сами или сюда придет обгонит ваш партнер второй там третий здесь не имеет какого значения кто станет на это место у вас уже будет смотрите 10 тысяч на балансе здесь тысяча, и здесь 9000 10 тысяч у вас на... вернее, да, 6 9, 10 тысяч на балансе. 5 тысяч выводите, пожалуйста, а за 5 тысяч купите вот сразу четвертый стол. И как только у вас встанет сюда второй партнер, то вы сами под себя идете и становитесь. Вы представляете, что у вас... Опять сократилось количество партнеров. И смотрите, первый партнер или второй партнер закрывает свой третий стол и идет, становится к вам сюда, на это место. У вас закрывается четвертый стол и у вас автоматом открывается за 10 тысяч Пятый стол. Сюда приходит ваш партнер второй или третий, кто самый активный. У вас 5000 возвращается вам на баланс для вывода. Но скажите, ведь это же очень денежно, очень хорошо. Нигде нет ни в какой компании, ни в каком проекте вот такого шикарного маркетинга и денежного как же я люблю тебя, мой дорогой, любимый вордмани. Какой же ты у нас денежный и какой же ты доходный. Ну и теперь следующее. У вас закрылся этот, этот стол, открылся пятый. Вашего, своего клона выводите в обязательном порядке. Ставьте опять подклона или же своих партнеров. И у вас закрывается этот этот стол, вот этот клон закрывается, и вы летите сюда сами под себя. Вы можете стать или сюда, или сюда. Это не имеет значения, кто первый выйдет, кто активнее. Может быть, это даже третий партнер будет самый активный, и он придет сюда. Может быть, четвертый быть активный ваш партнер. Ну, разбираем, у первого партнера то же самое он проделал и перешел к вам сюда, стал у вас опять в уже уже вас 20 тысяч. И как только сюда становится второй партнер, он тоже самое сделал, продублицировал вас, и он становится сюда, и у вас в накопительном балансе 30 тысяч. С накопительного идут на они на автопокупку 6 стола за 30 тысяч. Ну и смотрите, вы своего клона в обязательном порядке выводите сюда И вы становитесь сами под себя. И uh, 10 тысяч на баланс для вывода. И за 20 тысяч идет автопокупка uh, крутячей площадки Golden Ring. Ну и здесь приходит к вам первый партнер. Точно такой же uh, продублицировал вас. Он uh, приносит вам 30 тысяч на баланс. И uh, второй партнер или третий там кто из них uh, активнее. Тоже 30 тысяч на баланс. Но, ну, ребята, 86 тысяч за один круг. Ну, скажите, что это очень круто. Ну, покажите, расскажите мне. Может, где-то есть такое, чтобы э, вот, 30 тысяч, сорок тысяч, пятьдесят Или как у нас на площадке Golden Ring 100 тысяч падает за одного партнера. Ну, ребята, ну это же круто. Ну, это очень круто я не знаю нет такого нигде ни в одной компании ну и теперь разберем площадку выход и площадка у нас она одна очень маленькая цикл вообще у него отсутствует так как у нее рабочий один лишь стол она вы можете купить первый стол покупается в обязательном порядке, а второй стол покупается по желанию. Хотите быстро начать а, зарабатывать на этом столе, значит вы можете сразу же купить первый и второй стол. Ну и начнем с того, что у вас, вы купили только за 500 рублей один этот первый стол. Ну, приходит к вам первый партнер, у вас идет в накопительный баланс 500 рублей. Второй партнер приходит, а у вас 500 рублей на вывод здесь советую всегда всего лишь один раз купите своего клона за эти 500 рублей у вас закроется первый стол и автоматом откроется вот этот вот за 1000 рублей второй стол Вы сами сократили количество себе партнеров вот. И теперь, смотрите, вы, чтобы купить стол первый и второй, нужно полторы тысячи. А так он вам обошелся всего лишь в тысячу рублей. Вот и смотрите, два, два стола сделали за, всего лишь за тысячу рублей. Ну и теперь ваш партнер продублицировал точно так и пришел к вам, встал на это место. А второй партнер то же самое продублицировал и принес вам 1000 рублей. Этот партнер вам принес 500 рублей на баланс для вывода. И пошел реинвест к вашему спонсору. Вы обратно вернулись, стали на первый стол к вашему спонсору. Ну и точно так второй партнер продублицировал вас и принес вам 1000 рублей на баланс. Третий партнер приходит опять тысячу рублей на баланс. Вот так. Ребята, здесь только крутись, не ленись. Здесь очень э, маленький, да здесь цикла нет, а эта площадочка очень доходная и очень хорошая. Вы все время, как вы видите, вы все время наверху, а под вами ваши партнеры. Закрывается у вас этот первый стол, и вы опять летите к своему спонсору, становитесь то ли на это место, то ли на это, то ли на это. На любое место, где у вас свободно. Точно так же к вам будут прибегать сюда, на эту площадку, возвращаться ваши партнеры. Ну и, ребята, если отвечу сейчас на вопросы, и если вопросов не будет, то будем прощаться и пойдем дальше работать. Вам сказать, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы всегда можете добавиться ко мне, я всегда помогу, то ли в скайп, то ли в телеграм, то ли в соцсети, всегда помогу, всегда все расскажу, покажу, поэтому не стесняйтесь, звоните. С вами была Ольга Арзуманян, пока-пока.